Всем привет! Решил я записать видеоролик, потому что огромное количество людей мне пишут в ТикТоке и не только и в Инстаграм, тех людей, которые хотят зарабатывать деньги в интернете. Поэтому решил видеороликом дать вам всем ответ. Смотрите, мы работаем в американской компании продуктовой. Наша компания называется Жанас Глобал. Вот, ей 12 лет. Она производит продукцию. Это нотрецептика, космоцептика и спортивное питание. Сразу скажу, что мы не продаем продукт нашей компании. С сумками мы не бегаем, людей мы не ищем. У нас есть автоматизированный сайт, называется сайт этот Форсаж. Info. Это как социальная сеть, только для бизнеса. И у вас на этом сайте будет личная страничка. Этот сайт, он автоматизирован, он будет вместо вас людей искать, обучать людей и продавать продукт компании. У вас будет настроенная реклама. Вы сами будете выбирать, какую рекламу вы хотите пользоваться. То есть люди с разных стран мира русскоязычные на вашу страничку по рекламе будут приходить. Повторюсь, их искать вам не нужно они сами к вам придут. Э, ваша задача какая? Все спрашивают, что нужно делать. Вам нужно будет созвониться с человеком в Вайбере, Ватсапе или в Телеграме и вывести человека на разговор со мной, чтобы я уже дал информацию вместо вас, человеку, чтобы посмотреть на сайте. А вы просто послушайте. Тем образом вы сами научитесь в дальнейшем и будете уже эти действия сами делать, потому что я же не буду за вас всю жизнь работать. Далее, теперь откуда берутся деньги? Вы выводите на меня человека, я отправляю его на обучение, дальше мы с вами занимаемся своими делами. Ваш человек сам все изучает, проходит обучение, тестирование, либо отказывается, либо покупает какой-то регистрационный пакет с продуктом. Компания наша дает ему сразу возможность зарабатывать деньги. После этого вы получаете единоразовый бонус от 25 до 400 долларов, в сентябре до 600 долларов. У нас просто премию увеличили. Вот. И самое главное, что вы эти деньги зарабатываете за одну сделку за 20 минут. И это даже не основной вид дохода. Всего у нас в компании 6 доходов, есть активное, есть пассивная. Теперь что вам нужно будет сделать? Вам нужно написать мне личное сообщение, сказать, Дим, я посмотрел видеоролик, хочу работать, и оставить свой номер телефона. Я в порядке очереди с тобой свяжусь, да, и расскажу, что нужно будет дел делать, сброшу обучение бесплатное, и будете изучать информацию. Всем пока.